Смотрим на суженого, ряженого 2023 году Загадывайте четыре варианта Смотрим Первый вариант Будет ли знакомство Дама мечей Эта дама одинокая Для мужчин да, будет Для женщин скорее всего нет Вы предпочтете В этом году еще одиночество Так, суженный Второй вариант кто загадал, смотрим, будет ли у вас встреча. Семерочка монет. Вы знаете, говорит о том, что ситуация должна вызреть. Скорее всего, пройдет 7 месяцев. Я думаю, что это период с июля по сентябрь. Может быть. Причем человек такой, который не спешит развивать события, любит трудиться. Очень трудолюбивый. Я думаю, кто имеет в себе практические навыки, тому этот человек очень понравится. Так, сужены, 2023 год. Третий вариант. Четверка Жезлов. Однозначно, да. Хотя эта карта, она обычно не показывает перемен, но и в данном случае она означает большую радость и счастье. И я думаю, что человек для семьи, для счастливых отношений обязательно у вас появится. По четверочке Жезлов ждать не так долго. Так, сужены, 2023 год, четвертый вариант, кто выбрал, смотрим, умеренность, обычно эта карта говорит о том, что нужно немножечко еще подождать, события идут своим чередом, они развиваются достаточно медленно не спеша, могут указывать на период, ну почти через год, период стрельца, после 20 ноября до 20 ноября. Декабря я вот решила уточнить, это может быть даже король кубков, то есть человек, который относится к водной стихии, рыб, рак, скорпион.